День. Меня зовут Светлана Фаломешкина. Я живу в Москве. Сама из Москвы. Основную часть времени я живу на Синай, на Синайском полуострове. Я гид по Синае. И по первому образованию я биофизик. И в общем-то всегда в своей жизни я интересовалась разными научными направлениями. И в общем много что в этом понимаю. И очень давно я уже заметила я не помню, как именно, или через Фейсбук, или какой-то фильм я посмотрела о зеркалах Козырева. И вот я э, прочитала, посмотрела, изучила сама э, эту информацию и вот э, с удивлением обнаружила, что это есть у нас в Москве. И очень давно уже хотела, планировала вот, посмотреть, посетить. И вот в это лето это удалось. Э, вот у нас на Полежайской... Оказывается, есть вот группа Сергея и Оксаны, которые сделали, установили и создали какие-то новые установки этих зеркал. И вот я посвятила этому месяц, чтобы это посмотреть, проверить и почувствовать. И вот что могу сказать? Конечно, те состояния тела, сознания, которые я почувствовала в этих зеркалах, это, причем в разных установках, это по-разному как-то ощущается и проявляется, это такие состояния освобождения, состояния потока, когда ум свободен от какой-то тяжести, от каких-то кут, от каких-то вот установок, и действительно можно услышать, во-первых, услышать, понять себя, и совсем другие ощущения во взаимоотношениях с собой как-то получаются. Во-вторых, это ощущение, что ты вот не просто здесь присутствуешь, а ты находишься на планете Земля, которая вообще летит в космосе. То есть это вот воспоминание и ощущение того, что ты точка в космосе. И все вот эти потоки, состояния эм, проходят через тебя, через меня в данный момент. Здесь можно задать вопрос, и э, какие-то вопросы я задавала. А, ответы приходят как, э, как будто это уже свершившаяся реальность, они приходят э, в событиях жизни. М -м не просто как, как бы я становлюсь другой, не просто я осталась прежней и я что-то вдруг услышала, а это приходит уже как данность. М -м ну вот такие вот ощущения. Очень сложно было в галактическом генераторе, да, мозг там взрывается от этого видения себя во множестве бесконечности отражений. Но когда вот я поняла и приняла, что это и есть модель, это модель нашей Вселенной, и это, в общем-то, всегда происходит, мы на самом деле живем в таком большом многомерном зеркале, то стало легче. И тоже Получилось словить вот это вот новое ощущение а, взаимоотношения себя к себе и себя в этом мире, себя вообще во Вселенной. Ну и последним таким бонусом: вот я сейчас сижу на этом стульчике: а, с вибрацией, которая включается и вдруг начинается жужжать, это вот новое а, приобретение а, ребят, одного нашего. Известного или неизвестного физика Гревцева, да, как зовут Сергея Николаевича Николаевич Гревцева. Удивительные ощущения. То есть, ну, я такого никогда, наверное, не, не проживала, не ощущала. Действительно, что-то меняется в теле, но вот у меня прошли боли в колени. Может, оно не зачилось, я не знаю, но по крайней мере вот два дня я вдруг стала бегать. То есть здесь налаживается какая-то энергетическая гармония, гармоника вообще а, в нашем теле. Тело начинает как бы а, более гармонично звучать во Вселенной. И поэтому это уже передается, конечно, на физику. Это, в общем, место, где можно почувствовать это, взаимодействие своего физического тела, энергии, энергии. Этических потоков, вот этих тонких тел наших, которые а, мы сами создаем, и вообще всего бесконечного космоса. Можно вопрос? Значит, меня зовут Сергей Иванчук, я руководитель компании Megagalaxy. Значит, В нашей компании все зеркала расположены по значит, по горизонтам света и по определенным точкам в офисе. Как Вы считаете, у нас расположены две, два спиральных зеркала, левое и правое, Значит, и другие зеркала. Вопрос заключается в том, Вы вот сказали, что Вы месяц посещали все зеркала. Это была какая-то методика или каждый раз это было индивидуально, то есть подход к человеку? Да. Было индивидуально и я особо за это благодарна потому что э, тут не, не может быть методики и это действительно выбор э, вот того куда войти сегодня происходил по ощущениям и ну, я с большим доверием к этому отнеслась то есть компании подходят к каждому человеку индивидуально и обращают внимание на каждый момент, да. каждую ситуацию, что происходит в внутреннем мире человека и во внешнем. И я это почувствовала, заметила, Ну что я сама еще аналитический психолог, я как раз понимаю, как это все работает, и я доверяю вашим ощущениям, вашему видению, и действительно это все как-то сработало. Это всегда было правильно, это индивидуальный подход, и я бы сама не смогла бы сделать такой выбор. Большое спасибо, здоровья вам и благополучия.